Привет, друзья! Вы на канале EasyMoney. Я вот решил записать еще один видеоролик, следующий, о проекте Vision Investment. В этом проекте я зарабатываю уже около трех недель, примерно так. И у меня там, естественно, есть денежки, я хочу их вывести. Сейчас посмотрим, как они выплачиваются. Если вы не смотрели мой подробный обзор о этом проекте, то обязательно посмотрите. Здесь очень-очень много разных перспективных направлений, в которых можно довольно неплохо зарабатывать. И реферальная система, партнерка здесь вообще супер. Ну а я сейчас выведу немного деньжат, мы посмотрим, как платит этот проект. Так, я сейчас во вкладке, где выводят, собственно, деньги. Как видите, у меня здесь на Kiwi доступно 628 рублей, на Payeary 539, на Advanced Cash 31 на Яндекс деньги 60 и Виза 416. Ну, насколько я знаю, Виза выводится, по-моему, тоже на Яндекс деньги. Вот при выводе средств через карты Виза Мастеркард вывод осуществляется на Яндекс деньги. Для выводов пишите в раздел настройки кошельков номер Яндекс денег. Вывод на Виткоин или эфириум 5 долларов. Ну, вот как-то так. Давайте еще зайдем на доллары. А у меня на Advanced Cash есть 5 долларов 12 центов, на перфекте 15 долларов, на Bitcoin 0.003, но ну это нужно заходить в конвертер, смотреть сколько это будет денег. Также в Payer у меня есть 40 долларов и по эфиру нету ничего. Так, ну давайте Проверим, нам самое главное посмотреть, насколько платит проект. Правильно, давайте выведем вот эти вот деньги на Kiwi 628 рублей. Так, дальше. Так, здесь я все ввел. Нажимаем вывод. И здесь мы нажимаем подтвердить. Так, написано, выполнено. Все хорошо. Вроде бы как деньги ушли. Сейчас идем на кошелек и смотрим, пришли ли деньги. 628 рублей. А, так, вот я в своем кошельке. Вот выплата плюс 628 рублей. Все отлично. Проект платит, как видите. Ну, давайте сейчас зайдем, попробуем еще там повыводить. Если честно, у меня сейчас такой интернет тормознутый, а, ну в общем все равно давайте попробуем повыводить другие деньги. Вывести я их в принципе могу без проблем, но просто сейчас все подтормаживает, так вот Kiwi вывели, давайте теперь а, вот PR 539.60. Так, нажимаем вывод, подтверждаем и написано, что заявка выполнена. Ну идем теперь в PR. Так, вот я на своем кошелечке, заходим в историю. И в истории. Вот видим, что деньги пришли. Открываем. Деньги вот прилетели. Все отлично. Так, выводим дальше. Advanced Cash. Тут мелочь. Я пока что его выводить не буду. На Яндекс тоже. И на Visa. Давайте попробуем на Visa. Мне интересно. Там же получается прийти деньги должны на Яндекс. Да? Так, здесь у нас 416 рублей. Нажимаем вывод. Так, выбор подтверждаем. И написано, что заявка выполнена. Идем на Яндекс кошелек. Так, сколько у нас здесь? 416 рублей. Так, и вот 416 рублей. Написано Kiwi Bank, пополнение. Ну, наверное, у них там какой-то, как-то вывод через Kiwi идет или как-то еще, я не знаю. Ну, в общем, вот так вот написано. Так, далее у нас, что у нас, по рублям, тут по мелочи я выводить не буду. И доллары у нас, Advanced Cash 5 долларов, тоже мелочь, как бы. ну, хотя это рублей 300, все-таки тоже деньги. А, PerfectMoney 15 и Bitcoin 0.039, а, PR 40 долларов, ну давайте PR выведем все-таки, самое такое большое. Так, 4, 0 и нажимаем вывод. Написано, что выведено. Идем на мой кошелек. Заходим в историю. Видим, вот денежки пришли, 40 долларов. Отлично. Так, что у нас? Advanced cash 5.12. Давайте тоже выведем. Так, выполнено. Так, вот я зашел в кошелек. Ну, здесь, в принципе, вот сразу видно, 5 долларов 12 центов тоже пришли. Думаю, здесь уже дальше может и не стоит там что-то показывать, выводить. Ну вот еще 15 долларов Perfect Money осталось. Bitcoin сколько у нас тут? 0.039. И давайте посмотрим, сколько это в деньгах. Так, это 44 доллара. Ну, довольно немало тоже, да. Ну, я их, не знаю, сейчас, сейчас тоже, наверное, выведу. Так, ну здесь биткоины, они выводятся через админа. И что у нас здесь еще? Perfect Money 15-20. Так, ну и Perfect Money выбились. Так, ну и вот я в своем кошелечке Perfect Money, как видите, вот 15 долларов, 20 центов тоже выбились, все отлично. Друзья, ссылка на проект в описании. Кого он заинтересовал? Переходите, изучайте. Также в описании я оставлю ссылку на подробный обзор об этом проекте. Также будет сейчас в конце аннотация тоже на подробный обзор. В общем, такой перспективный проект, долгий. Я уже здесь в нем заработал некоторую сумму, если он вас заинтересовал. В общем, все изучайте очень подробно и решайте, там сами принимайте решение, участвовать, зарабатывать здесь или нет. На этом пока что все. Зарабатывайте легко. Всем удачи и пока!